Приближающиеся выборы президента Турции по праву можно назвать событием мирового масштаба. На сегодняшний день она является одним из сильнейших государств в своем регионе. Она активно расширяет свое влияние на соседние страны и претендует на особую роль на международной арене. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, однако только два из них имеют реальные шансы на победу. Это действующий президент Реджеп и Пардаган и лидер оппозиции Кималька Лыч Дараглу. В настоящее время Виктор. Политического развития Турции до конца не ясен. Вот там действительно сталкиваются несколько разнонаправленных течений. Это и течения, которые явно ориентированы в сторону Запада, есть и пан течения, но есть и течения политические, которые всячески высказываются за сотрудничество с Россией. Отношения между Россией и Турцией в 21 веке носят неоднозначный характер. В течение последних лет были периоды серьезного охлаждения, однако на текущий момент страны могут похвастаться активным сотрудничеством и позитивным ростом взаимоотношений. Сегодня Турция выступает одним из главных партнеров России. Политика Эрдогана более чем устраивает. Примеров взаимной помощи и сотрудничества немало. Это и зерновая сделка, которую многократно значит, обсуждали. вот сейчас опять ставится на повестку дня вопрос о пролонгировании зерновой сделки, это и а, от, открытие атомной электростанции а, в Турции, которая создается, так сказать, за счет российской а, поддержки. Вот. А это, безусловно, свидетельствует о том, что, да, действительно, отношения между Россией и Турцией сегодня на подъеме. Что касается предстоящих выборов, то Реджеп и Эрдоган – лидер. Он находится впереди других кандидатов, из за него готов отдать голоса более 50% граждан Турции. Шансы на переизбрание Эрдогана довольно существенно. Однако и для других кандидатов еще не все потеряно. Главным так сказать, противником Эрдогана считается Кемаль Кылыч-Дар-Оглу, который за последнее время делает весьма противоречивые заявления. В целом, он, конечно, выступает как сторонник про-западной политики. И, конечно, в этом смысле у России есть беспокойство от этого кандидата, вот, поскольку действительно он несколько раз делал громкие заявления относительно того, что Турция должна активизировать свое сотрудничество с блоком НАТО. Накануне глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сайлу заявил, что целью манипуляции западной прессы в отношении предстоящих выборов Турции является реализация плана Соединенных Штатов Америки. По его словам, Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года. Действующий президент Турции и Прадаган ликвидировал эти проникновения, но, по мнению Сойлу, штаты уже более 100 лет пытаются отомстить Турции за то, что она не приняла американский мандат. Если все-таки э, в Турции победит про-западная э, политическая линия, то, конечно, это будет э, для России определенным э, определенной сложностью, вот поскольку мы прекрасно понимаем, что безопасность Черного моря, безопасность Крыма, она зависит от проливов, в частности от пролива Босфора, который контролирует Турция, это может быть э -э, серьезной сложностью для безопасности Черноморского региона. Поэтому, конечно, для России важно, чтобы сегодня э, выборы в Турции прошли э, достаточно, так сказать, ровно, спокойно и, наверное, переизбрание э, Реджепа Эрдогана для России вполне, вполне желанный, приемлемый э, результат. По данным турецкого избиркома, участки для голосования были открыты в 73 странах мира. Больше всего в Германии, Франции и Нидерландах. Карина Саяхова, Универньюз.